Всем привет! Привет! Уже задача с выбором шины на ведущую ось? Пора! Сейчас расскажем, как выбрать лучше и на что стоит обратить внимание. Разберемся на примере шины VSLAY CM335. Первое и самое важное при выборе ведущей шины – это тягосцепные свойства, за счет чего шина хорошо идет. Для магистрального применения выбираю как правило, рисунок со средней или мелкой шашкой. Рисунок может быть направлен или нет. Смотрим на cm СМ 35. Дорожки состоят из симметричных блоков шестигранной формы с поперечными ламелями. Это обеспечивает хорошую тягу. Ламели при езде раскрываются, увеличивая пятно контакта, тем самым улучшает цепные свойства на сухом и мокром асфальте. Второй важный момент это курсовая устойчивость шины. Это зависит уже от ширины шины и количества дорожек. Для магистральных шин плечо как правило полуоткрытое. А вот. Открытое плечо лучше применять для плохой дороги или ее отсутствия. Но ну да, у этой шины 6 продольных ребер шашек и разряженность протектора составляет примерно 14%. Надежная и устойчивая шина. Третий важный момент ну, – вода и за отвод. Дренажная система рисунка должна отводить снег, воду, грязь и стезна контакта. Здесь дополнительным плюсом будут являться ламели на блоках, которые также отводят влагу. По протектору, все, посмотрим боковину? Давай. Для ведущей магистральной шины самый важный показатель это нагрузка и скорость спарки. Смотрим. Здесь у нас размер 315 31570 R22,5 Максимальная нагрузка в спарке 3350 кг при скорости до 120 км в час. Здесь мы еще дополнительно видим маркировку M S и трехглавую пику со снежинкой. Это означает, что шина предназначена для эксплуатации в сложных погодных условиях. Надеемся, наш ролик был для вас полезным. И вы выберете правильную шину. Всем пока! И удачи на дороге!